Ой, ты хохол? Ты Тихохол? ты хохол Тихохол. Ты ты вопрос на вопрос. Вопрос нет. на Я вопрос. Нет. Ты ты долбоебящий, ты долбоебящий, Я тебя хочу узнать Ты долбоещее. Ты Я А что по-русски а разговариваешь? А по-русски разговариваешь? Да ты ж по-украински долбоеб. Нихуя не понимаешь. Когда ты хрюкаешь по-русски, мне приятно становится. Давай как хрюкни-ка. Так у вас, блядь, будут нахуй скоро, блядь, русского языка уберут, вашей ебучей-то хуйня России, блядь. Давай, На нахуй. Уверен. Уверен. Мы ж ебем вас нахуй, сука, я не знаю. Как клопов, ебаных же сука, хоронить негде, блядь, все, сука, сосны заняты, да. блядь, это пиздец. Вашими? Вашими. Вашими, блядь. Мне просто жалко, ты вот, сука, дебил, сидишь, сейчас там, блядь, а пацаны ваши, блядь, которые там, блядь, по 18-20 лет, блядь, вот так вот, сука, пруд против нас, блядь, лягают, нахуй, все, и пизда, нахуй, мы их переступаем, пацаны, блядь, 18 лет. Сука, 18 лет, пацану, блядь. Нет. Ты же тоже, ну, ты же, же, тоже... начиналось да. бы, блядь, а он да. воюет нахуй. Ты же За вообще ты, же вообще... ты... в Украине. Ты убежал. Ты убежал. Ты долбоёб? Да, конечно. Да, конечно, знаю, я не знаю, что ты уехал. Мы в сейчас, блядь, потому что, сука, ранение ебанное. Покажи я сейчас быстро рано. нахуй. Покажи рану, покажи рану. И рано. дальше рано, рано. Ты у меня на ноге, она, блядь. Покажи, чурану рано. Покажи, чё рано. Сейчас, блядь, я тебе, сука, покажу. Блядь. <сёк> <сёк> Чё, попал, Чё, дай, попал дай, шальная. Осколок. Осколок, блядь, жаль. <сёк> <сёк> И это же <сарапина> же <сёк> ебать. Это там дырка, сука, как твой <сёк> рот ебаный, <сёк> блядь. <Чири, сёк> Ну, так я же говорю, этот царапинка сейчас выздоровеет, нахуй, и все, и пизда дальше вам, блядь. Ну, вторая. а вторая. а что повыше попадет. Повыше уже ничего не попадет, не переживай. Подожди, бля, увидим, узнаем. Увидим, конечно, блядь. Харуки по украински. Спизди, унитаз по-русски, блядь. Я же связи себе. Я же связи. Спизди гибки. А плазму взял, плазму. Ох. А кондиция, кондиционер, блядь, надо еще обязательно. Модный? Вот вот Ебать, ну, блядь, ты вообще лучший нахуй. из-за этого да, туда я туда сезю, я понял тебя, блядь. Что, у вас такого не продают, блядь? Нет, конечно. Нет, конечно. сан сан блядь. Какой ты деревня, ебаная живет, не нахуй? Да, я в деревне. Да, я в деревне с Москвы. Да, вообще тяжело. Такая, деревня ебаная, которая скоро нахуй не будет, блядь. Пиздец. Ты купи что-нибудь. Ты купи что-нибудь. Я приеду, заберу. Ты, Блядь. Да я тебе, может, денег дам, я ебун, ахууу, у тебя какой-то странный. Это сколько украинских машин узнаешь? Знаешь? На разборах. На разборах. На разборах. А сколько у нас ваших БТРов, танков, блядь, и БМПшек, блядь, не пахнет. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. 60-ый, этот... Машины. хуйня, а, а ваши а танки, что? ебать, они так красиво, нахуй, фейерверки делают, это пиздама. Да, Женька. Сегодня вашим солдатам разговаривают. Короче, одевай этот самый броник, хуйник, блядь, и попиздили нахуй. Один на один, нахуй. Через месяц приеду. Давай в Бахмуте встретимся. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Ты координаты лучше. Ты координаты не напиши лучше не сейчас. Напиши сейчас. Не, я когда в бахмате буду, я тебе напишу. Хорошо. Хорошо. Ловлю на слове Да. И блять будем один-один и -один, башки. Нахуй. Тряхнуть будешь, я тебя. Кнутом. Тряхнуть будешь ты потом. Как минимум двадцать две пули в голове, ну. Сына -то, Сына -то, сильно <свя> Хрип не так. Хрип <Хрюкни> не так. <свя> ну, Ебать я... ты порося не <свяк> Бля. Ебать. Ух, брат. Вообще,